Желание жвачки сокращать мозговую активность на 40%? — Да. Меня в школе это втирали, я сейчас впервые в жизни с тех пор это вспомнил. Ну, То есть до 6%. — Так до 6% или 40%? — Поскольку мы используем мозг на 10%, нам на 40% сокращать. — Да. Ну что, друзья, значит, прошла первая конференция общества скептиков. Ну, наверное, самое, о чем волновались больше всего, это было, сколько людей придет. Потому что зарегистрировалось много, порядка 180 человек зарегистрировалось. Ты говорил 160. А 160, и за последние два дня добавилось mm -hmm. еще 20. То есть в самый последний момент очень много людей регистрировалось. И, может быть, даже те, кто регистрировались в последний момент, они и пришли, в том числе. В результате пришло 120 человек с плюсом. Немножко еще. Некоторые люди пришли, не зарегистрировались. Ну, там, в принципе, регистрация была больше для нашего учета, чтобы понимать, сколько вообще людей ждать. И это было, конечно, здорово. Приятно было видеть полный зал людей. Даже не все влезли. Да, не все влезли. Пришлось там стулья сверху еще опускать. Потому что вначале мы рассчитывали, хорошо, если 40 человек придет, проведем небольшую первую конференцию. А пришло много и много новых лиц. То есть, я многих не знал, у нас все-таки на встречи в Москве приходят какой-то такой есть костяк. Эти люди были, но их было не так много, вероятно, потому что, ну, в принципе, на встречи ходят. — Все да. знакомо. — Все знакомо, ну, там, многие лекторы, которые у нас выступали, они тоже и к нам приходили, и в подкастах uh -huh. были, ну, то есть, как бы, может быть, не настолько важно. А — вот... в выходной некоторым сложно выбраться. — Да-да-да. — сложнее, чем вечером в путний день. Было интересно, сколько людей останется до самого конца, потому что все-таки очень много. У нас началась конференция, ну, регистрация началась в 10, люди реально mm -hmm. начали приходить даже в полдесятого. Mm -hmm. И закончилась она после 19. И осталось, по-моему, больше половины даже. Осталось больше половины, осталось много. Совсем удивительно, да. Причем там еще был такой опасный момент, когда <смех> у нас как-то мы вначале немножко задержались с расписанием Потому что пока всю технику настроили, я поэтому постарался вступительную речь очень быстро сказать После этого выступал Миша Лидин, после uh -huh. этого выступал Сережа Литинов про бокс про И как-то там немножко мы вначале запаздывали, а потом вдруг резко <смех> э, <смех> э, да, Саша Панчин очень э, дисциплинированно все рассказал э, Потом там э, Сережа Белков, все как-то быстро было uh -huh. Но вторая половина абсолютно по графику шла до панели. На панель, ты говоришь, специально затянул. Да, да, да, панель специально. И народ попросил, чтобы затянуть. Ну, правильно. Но вот после того, как первая половина закончилась, оказалось, что обед два часа. И мне такой Соколов говорит, слушай, это большой перерыв, никто не вернется. И когда все ушли, вот реально осталось там человек 10. вот, только как-то я подумал, а вдруг действительно никто не вернется. Но на самом деле вернулось, и, по-моему, когда вернулись, по-моему, даже больше было людей. В какой-то момент, кажется, да. В какой-то момент Дошли. вдруг стало еще больше. То есть кто-то, видимо, специально целился после перерыва прийти. Ну и нельзя было переносить, потому что если кто-то видел расписание, то написано 15.00, а там уже мы начали в 14.30, это, конечно, нельзя делать. Угу. То есть хороший совет, наверное, здесь, это действительно вот мне как Соколов сказал, что надо было потянуть, например, последнего. Но там проблема была в том, что вопросов было мало. Uh -huh. Презентация у Сережи Белкова была классная, очень хорошая. Но как-то вот, ну, мне вот, и честно говоря, я тоже как-то сходу не знал, что спросить. Uh -huh. Может быть, надо было быть готовым к этому моменту? Нет, ну uh -huh. хорошо, что пораньше всех отпустили, в том смысле, что каждый... Потом мог подойти к тому человеку, которого конкретно интересует, и задать вопросы. То есть в итоге лекторов после этого кружили кружочки людей и задавали им соответствующие вопросы. То есть тут, на мой взгляд, это тоже очень важный элемент программы, именно свободное общение. Да, да, это верно. Я я просто э, ну как сказать, я вот обратил внимание на следующее, что хотя вот у меня была бы эта цель практически самая главная, если бы я Пришел на такую конференцию, я никого до этого бы не знал, моя бы цель была, да, хрен mm -hmm. с ними, с этими лекциями, вот я хочу пообщаться да, с ними да. лично, но не всегда это происходит, то есть все равно вот многие люди, я видел, ходили немножко потерянные, но многие общались, мы там фокусы показывали, mm -hmm. там много о чем говорили, вот после обеда прям громадный кружок там собрался, mm -hmm. было... поэтому в этом смысле было очень здорово. Но я конечно. пообщался чуть с меньшим количеством людей, чем хотел. Ночень с большим чем собирался. Я отходил от самолета, поэтому, наверное, это простительно для... Надо в следующий раз пообщаться больше. И, наверное, это рекомендация всем не стесняться. Если есть какие-то вопросы, подходите спрашивать. Может быть, даже заранее что-то готовить, потому что это, наверное, самый интересный элемент конференции. То есть лекции это для того, чтобы расставить какие-то базы, познакомиться с людьми. И дальше уже живое общение. Ну, кстати говоря, по поводу, ты упомянул самолет, у нас было около, я забыл точную цифру, мы вот потом статистику выложим обязательно. Не 6, нет, 10. Где -то... Порядка 10 или 12 человек из других городов. Uh -huh. Причем в том числе из неблизких. Да, и это, конечно, очень здорово, потому что, ну, представьте, конференция первая, вообще, я же говорю, то, что приехало 120 человек, это такой безумный успех. И то, что люди приехали реально из других городов, это, конечно, очень-очень классно. Значит, дискуссионный стол. Можно поговорить про это. Дискуссионный стол это довольно, ну как, не то, чтобы совсем новый формат, но все-таки я его не вижу часто, вот, чтобы на русскоязычном пространстве был дискуссионный стол. В то время как panel discussion на Западе это такая типичная вещь. Ну, обязательно, сказал, да. Да. И как бы у нас мне несколько людей говорили, да, зачем то надо? Я так даже удивлялся, так, это странно. Да. А, наоборот, вот из спикеров все говорили: да, отлично, надо подольше. Вот, поэтому, когда у нас подошел момент к дискуссионному столу, я решил, что ничего, мы его чуть-чуть дольше сделаем. Конечно, дискуссионный стол, с моей точки зрения, формат сложный, и я, как модератор, тоже мне еще есть чему поучиться. В том смысле, что, во-первых, я не очень удобно сидел, просто. Uh -huh. Мне трудно было видеть да -да -да. людей. Это видно будет на видео. Да. И, во-вторых, там некоторые вопросы были немножко не в тему, в том смысле, что, что я имею в виду. Вот я задал первый вопрос по поводу того, какие сложности uh -huh. прижаться науки. И надо было мне, видимо, заранее как-то обозначить, что я имею в виду, uh -huh. потому что, хотя э, несколько людей ответили ну, на тот вопрос, который я имел в виду, э, несколько ребят сказали, что ну вот, там нет времени, недостаточно времени после работы садиться. Речь, конечно, шла немножко о другом. Но ты по последние вопросы для панели уже прямо там сочинял, прямо uh... перед... Да, да. Значит, у меня, было, у меня было несколько вопросов, которые были до того приготовлены. Uh -huh. И дальше я, слушая Соколова, потому что я знал, что он будет говорить на похожую тему, uh -huh. записывал, uh -huh. что я хочу сказать. Uh -huh. Ну, это, мне кажется, даже uh -huh. хорошо было, потому что это актуально. Но это не помешало формулировкам, на твой взгляд. Срочность дописывания. Срочность дописывания. Не знаю, трудно сказать. Я недоволен был э, изначально именно первым вопросом. Остальные были mm -hmm. в целом более mm -hmm. или менее нормально, а я формулировал только остальные. Mm -hmm. Ну, тогда нормально. Про эксперт. Я, я, в принципе, вопрос, который я сформулировал ему, это был про экспертов. Mm -hmm. что, вот он говорил, что получалось из его рассказа, что эксперты это такая особая каста, которым нужен подход, который там вот который не умеет общаться mm -hmm. никак. Mm -hmm. Вот я только mm -hmm. это записал. Остальные соображения были общие. Которую я высказывал много раз, в том числе вступительной речи. Ну, то есть, мы считаем, что с участниками панели заранее согласовывать вопросы не стоит. То есть, стоит их... Я бы сказал, стоит согласовывать... Да, заранее вопросы я бы не согласовывал, потому что интересно именно вот этот вот, как интервью, момент да -да -да -да. интервью. Угу. А согласовать бы, что я конкретно имел в виду под сложностями, например. То есть, что, какая тема, что, ребят, угу. я не имею в виду, что вам лично сложно... В смысле... Это в смысле там прямо разживать, ты имеешь в виду? Либо заранее, вопрос, либо, либо заранее, да. Uh -huh. Потому что их мог ввести в заблуждение мой, моя же формулировка, когда я сказал, ну, может быть, даже какие-то бытовые моменты, и люди uh -huh, могли уцепиться uh -huh. за это. А я под этим имел в виду другое. Под бытовым моментами я имел в виду, что если даже в комментариях кто-то пишет там, uh -huh. что какую-нибудь там ерунду и достает комментариями, я не имел в виду, опять-таки, с точки зрения, прям в прямом смысле бытовой. Uh -huh. Может быть, знаешь, что бы помогло панели, если бы ты стоял? где-то да, немножко да, да, спереди да, да. или вот как-то так. Ну обычно, как я видел на всяких там западных конференциях, что модератор стоит за так называемой трибуной, за а да, а ребята все сидят вот панель сидит за столом, угу. и тогда это как бы ну и тогда легче модерировать, потому что ты всех видишь и тебя да, все да, да. видят, а здесь у нас негде было как-то стать, стоять в стороне я не мог, потому что и камеры снимают. Угу. Понял. Ну, так в целом. Да, немножечко, наверное, не хватило управления людьми. Да-да. Ну и потом Александр Невеев проявил очень э, доминантное поведение и очень активно форсировал события. Ну и немножко меньше надо было тормозить на предыдущих вопросах тоже. Но в целом нормально, в целом нормально, во второй половине прям были какие-то интересные вещи, так что я думаю, что в любом случае, как такое вот... Одна из первых попыток вот прям сделать такую скептическую скептический дискуссионный стол, Я думаю, uh -huh. это будет интересно. Ну, это, на мой взгляд, очень удачный опыт. То есть, то, что могло пойти не так, оно по большому счету, ничто не пошло. То есть, все, все было нормально, все было правильно. И это, кстати, по всей конференции, мне очень приятно, что люди говорят, что организация была хорошая, потому что. Ну, я, честно говоря, ну, боялся, что будет больше uh -huh. проблем, меня больше всего беспокоила техника на месте, потому что, хотя я заранее с ней ознакомился, там было, ну, они сказали, что никто из них не знает, как управляться, uh -huh. и я думал, ну, неужели сейчас приду, завожусь с проводами, ничего не получится, но все оказалось Ну, вообще, нормально. без всяких нескладушек, без форс-мажоров все прошло с точки зрения организационной идеально. И там был один маленький момент, что во время выступления Белкова там за микрофон немножко забарахлил. Да, забарахлил, но он потом его придерживал и потом поменял провод. И во время дискуссионного стола то же самое произошло у Невеева, но uh -huh. Валентин быстро поменял. Ну, может быть, эта проблема возникнет уже при редактуре видео, но вот конкретно там этот момент ну, абсолютно не зарегистрировался в головах, я думаю, у людей. То есть да, да, да, абсолютно прошел конечно. мимо. Да, это только на, во время детективное видео надо будет аккуратно сделать, uh -huh. поскольку у нас есть запись из камеры звука и оттуда я думаю мы нормально. Uh -huh. сделаем. Ну, проблемы это не было, ничему не помешало никакого момента, мы не сбили, ничего. Абсолютно. Что еще? Ну, я хочу поговорить по поводу порядка спикеров, uh -huh. вот, но до этого хочу поговорить по поводу интеллектуальной игры. Uh -huh. Uh -huh. Вот я беспокоился, как все это дело пройдет, потому что, ну, никогда не проводили до этого Про сути просто викторина, но здорово, что, ну, люди участвуют и чувствуют mm -hmm. себя да -да -да. частью игры Типа все встали, значит, там была идея в чем, для тех, вот, кто не был на конференции Значит, были вопросы, у каждого вопроса четыре варианта И я, значит, прошу всех встать И затем... Я читаю вопрос, озвучиваю варианты и говорю там в произвольном порядке, каком я хочу, что, например, кто считает, что это вариант «Б», поднимите руки. И если, например, это неправильный вариант, я говорю «садитесь», и что выиграет только тот, кто остается стоять. И вот дальше, вот играя вот этим, можно очень забавно это делать. Uh -huh. Ну, с точки зрения вовлечения людей в процесс, это ну, идеальный формат. И активность, и как бы смущаться негде, то есть абсолютно просто берешь и участвуешь. И в итоге даже, возможно, что-то выигрываешь. Хотелось, конечно, череп, но ладно. Ну да, там тоже написал кто-то, что я очень хотел череп, но каждый раз срезался на последних вопросах. Но, друзья, этот череп можно купить, стоит-то он не очень дорого. Там цены порядка 5-6 тысяч рублей. Угу. То есть, ну, вполне реальная цена. Черепа действительно сделаны очень качественно. И я вот, честно говоря... Вот просто мне чисто по-человечески реально нравится да. этот проект. Ну, молодцы, ребята. Мы с Кириллом собираемся взять по черепу. Да, я, я собираюсь реально купить себе, просто чтобы было, потому что сейчас мы череп этот разыграли. И что в этой игре еще было хорошо, значит, мы готовили эти вопросы. Надо было написать и с юмором, чтобы смешно было, и в то же время, чтобы сложно было. И вот у нас было порядка 45 вопросов, что ли. Uh -huh. И я не знал, насколько быстро мы будем ну идти, как быстро люди будут срезаться. И поэтому я был очень рад тому, что э, действительно удалось второй раунд провести. Я угу. хотел провести второй раунд, потому что. И люди я прям слышал: О, отлично! И когда пошел второй раунд, все с большим удобством. Сколько вопросов не сыграла? Ну, только до 17-го дошли. До 17-го. На следующий год осталось. Только половину, да, да. Я думаю, проводить такую игру надо еще. Обязательно. И единственное, что там был такой момент, я как сказать, я уже, когда. Зачитывал вопрос, уже понял, что, наверное, не надо, но не успел сообразить, как с этим быть угу. Может быть, можно было отменить, а именно, что там был вопрос по поводу а, Миши Лидина и второго угу. Вопрос в каком-то смысле местечковый Для да, ребят, да, да. которые пришли первый раз, он был неизвестен Но Миша говорил об этом в первой половине конференции И поэтому как бы рассчитывал, что это будет ну, известно а он про паспорт тоже говорил, да? Он говорил про паспорт, да, а он говорил Получилось так, что некоторые люди срезались, потому что просто не знали А, он говорил, что, типа, если у вас там начинают требовать что-то странное в том числе или там показать паспорт или там что-то еще что-то еще то ну окей будем считать что так угу, что все по честному но так, но так или иначе наверное этот вопрос не стоило задавать либо может быть не надо было людей сажать сказать ну ладно это оказался видимо местечковый вопрос У -у -у -у. Но в тот момент У -у -у. как бы вот моментум был такой что да, ну, как-то ну, тоже сделать неожиданное исключение уже странно было бы Поэтому uh -huh. что будет некрасиво смотреться ну, Не знаю, я в общем не, не успел сообразить Так что ä, те, те, кто подходил и Вот несколько парочек подошли Сказали, что может быть не стоило этот вопрос давать Я согласен Ну, вывод сделан Да, да, так что бывают такие моменты Вот, Ну и опять-таки, после этого был дан второй раунд Так что все был шанс Это было только как первое В остальном вопросы были хорошие Все вроде бы, всем понравилось Кто сочинял? Сочинял я, сочиняла Катя Зверева И сочинял Игорь Торман Угу, Втроем. Да, да, да И мне еще Катя Алферова, моя вот, жена, помогала угу. Тоже с материалом И Илья Макаров тоже несколько вопросов Мы с ним встретились вот, на прошлой неделе Тоже немножко помог угу. вот, Так что, вот ну, несколько человек Пять человек Ну, и хорошо всего. Uh, да, да, на самом деле мы с Ильей как раз до трех ночи эти вопросы составляли до конференции, потому что, конечно, у нас был безумный чисто организационный момент, у нас uh, проектор не оказался в самом последнем mm -hmm. момент, и нам пришлось ехать там, нам из зеленой двери помогли, проектор был из зеленой двери на самом деле, так что большое спасибо ребятам. Ну что, я думаю, можно перейти к спикерам. Давай. Uh, здесь, вот я думаю, очень важен, uh, важно несколько моментов. Uh, Во-первых, надо думать в будущем о том, как спикеров расставлять распределять да, да. распределять в эту в эту первую конференцию во-первых было непонятно сколько людей придет и сколько останется угу. соответственно многие спикеры боялись оставаться на потом на второй, половину, на второй ага. половине что понятно и на многих ивентах оправдано в общем угу, вполне. будем надеяться что это не связано с обществом скептиков и что здесь будут приходить люди которые захотят оставаться до самого конца у нас в принципе вторая половина на самом деле была интересная. и дискуссионный стол и игра там вот, но все равно. Ну, даже, может быть, где-то имеет смысл звезд ставить ближе к концу каких-то, кого точно придут слушать, чтобы, ну, чисто в целях пиара. Маркетинг. Ну, да, да, вполне. И там получилось, что несколько было очень похожих, ну, не то, что прям всем похожих докладов, но с похожей динамикой, так сказать. Да-да-да. Но это тоже не особо плохо на самом деле. То есть, если человеку пришлась по вкусу одна лекция, то ему придется по вкусу и другая такая же лекция. Это, на мой взгляд, более чем хорошо. А, значит, еще что там был? Такой момент был, что Валера Соболев дал лекцию про прокрасионизм, но все-таки она был, имела больше научный. Прокрасионизм. Да, mm -hmm. парксиоз. Парк, парк... Паркинсонизм, Паркинсонизм. Паркинсон. Паркинсон. Паркинсон да. Она была все-таки более научно направлена, и даже мне показалось, что Валера не очень удачно популярно рассказал. То есть было много терминов, и люди но быстро поплыли. Из-за того, что она была в конце, люди были уже немножко вялые, уставшие, было сложно слушать. То есть, но ну, это была уже именно научная лекция. Наверное, её, если стоило давать такую лекцию, то где-то ближе к началу, когда все еще бодренькие и все еще способны. Слушать количество цифр, такое количество терминов, разве что, может быть, надо было сократить количество терминов, количество сложностей Ну, я, собственно говоря, после этого как раз и сделал такой очень небольшой такой мастер-класс в свободном формате, где рассказал по поводу того, как, что я, чему я научился uh -huh. за то время, что веду подкаст, тут вот как интереснее подавать новости, и в каком-то смысле вот, осветила эти моменты, по сути. Но в любом случае у меня возникла мысль, что, вероятно, на таких конференциях не нужно давать научные лекции. Может быть. А все-таки нужно концентрироваться на критическом мышлении, на скептицизме. Или там. если уже делать там несколько дней, то какие-то отводить действительно специальные периоды, или как-то параллельно даже какие-то лекции ставить, чтобы было, была возможность выбрать либо вот сюда на научную, либо вот сюда на какую-то во много раз более популярную. Ну да, да. Причем э, вот у Валеры у него была секция уже во второй половине лекции, под самый конец, когда у нас уже время поджимало, потому mm -hmm. что у нас там и помещение, мы же договорились на определенное время, надо было как-то уже подводить конференцию к завершению. У него там было по поводу того, что стало разбирать сайты. Вот это было да. интересней. Вот если бы он только про это рассказал, рассказал бы базовую информацию, мне кажется, это слушалось бы гораздо интереснее. Да, небольшую базочку для понимания темы и, и дальше разбирать деятелей. Наверное. Ну, так, в целом, я очень-очень доволен, это, конечно, такое большое достижение, мне кажется, для нашего э, пока небольшого, но растущего общества, mm -hmm. и я думаю, что вот э, полтора года и сделать конференцию, это, конечно, это, наверное, правильный шаг, то есть... Да? Правильная ступень развития? Все гармонично, все закономерно. — Ну, вообще, основной мыслью, которую я пытался донести через эту конференцию, было, что общество скептиков — это не только вот несколько ребят, которые ведут подкаст там, или там блоги, или там вот магистр одиноков, а что общество скептиков — это, по сути, все-таки сообщество всех критических мыслящих людей. Да, которые как бы хотят ассоциироваться, к примеру, именно, например, с этим проектом в том числе. Те, кто идентифицирует себя как скептики и хотят комьюнити. Да, то поэтому каждый из нас может делать что-то свое. Я призывал, что, ребят, делайте что-то, не смущайтесь, начинайте с малого. И хотите провести встречи в своем городе, проводите. Хотите начать блог, но не имейте опыта, но реально хотите, ну начните, попробуйте, посмотрите. Но даже если не делаете, то все равно вы общество скептиков. Безусловно. Вот, так что я очень надеюсь, что эта конференция вдохновит кого-то на создание каких-то своих проектов, на какой-то вот активизм, на какие-то такие вот вещи. Кстати, мы там продавали мерчендайз, вот всякие ночмы. Моя Катя, она, да, поскольку у нас две Кати, Катя Зверева и Катя Алферова, приходится делать вот. Моя чужая? моя супруга. Она сделала дизайн хороший, вот она сделала сумки. Она сделала чашки, чашки-хамелеоны, в которые наливаешь воду, они становятся белыми. Там написано «полон скептицизма» или «полна скептицизма». И там еще были, ну, значки бесплатного раздавали. Что еще там было? Майки были. У -у -у. На задней майке написано, где ссылки на научные статьи. Спереди логотип общества скептиков». Вот мы это дело продавали, и мы в будущем вот уже буквально на следующей неделе оформим вот именно витрину магазина, мы делаем через Print Direct, есть такой ресурс, довольно известный для, для такого мерчендайза и можно будет купить, заказать себе, мне кажется, что очень неплохие такие продукты получились, так что... Угу. И там также антропогенез продавали хороший календарь. Очень да, хороший. я себе взял. И, да, я тоже взял себе. Да. Очень хороший календарь, если даже именно себе человек не хочет, можно сюда подарить угу. друзьям. С реставрацией наших Предков и родственников очень красивые рисунки. Очень приятно будет смотреться дома на стенке. Ну что, я думаю, на этом все общем. Я думаю, что мы дали какой-то апдейт, особенно для тех, кто на конференции вообще не был. Видео мы выложим через какое-то время. У нас было несколько операторов. В частности, большое спасибо Валентину Козину, который приехал из Питера. У него было две камеры, профессиональные камеры, он все это снимал. И также мы со своими там небольшими камерами и телефонами, вот я обычно со своего телефона все наши встречи э, снимаю, я снимал сбоку. И в результате у нас будет несколько таких кадров, можем, можем сделать монтаж какой-то. Но это через какое-то время, то есть мы должны будем получить вначале от всех видео, а затем делать монтаж, скорее всего, будем делать по одному видео, выкладывать, потому что работы много. Но видео будет, можно не спрашивать. Да, можно не спрашивать, видео будет. И аудио, видео, аудио записывали отдельно, так что должен быть очень качественный звук, потому что очень... Вот я какую-то конференцию, не помню, в прошлом году, что ли, какая-то была тоже что-то науки посвященное. Большая проблема, когда на видео плохой звук. Лучше даже, чтобы было видео менее качественное, но звук более качественный. Да, потому что... А уши менее толерантны к плохому качеству, чем глаза у человека, как показывают данные. Вот, так что и здесь мы можем проверить научные Ну что, ладно, в общем, всем большое спасибо за внимание. И обязательно приходите на встречи, устраивайте встречи в своем городе и все такое, и на конференцию в следующем году. Всем пока.